Всем привет вы на канале пожарный порох сегодня к нам в руки попал на обзор фонарь от компании armatec wizard c2 pro данная компания из канады зарегистрирована в 2010 году за годы своего существования она разрослась и работает в 75 странах компоненты в своих фонарях они используют из сша и японии и утверждают что почти все свои фонари можно кидать с 10 этажа или погружаться на глубину 50 метров. Вы спросите, зачем? Да просто они заложили такой хороший запас прочности. И не все компании могут предоставить 10-летнюю гарантию. Давайте посмотрим, в какой комплектации поставляется данный фонарь. Так, и еще сразу хочу дополнить, что данный фонарь это не специализированный пожарный. Это мультифонарь, который на все случаи жизни. Просто который мы будем испытывать в нашей профессии. Вот такая симпатичная коробочка. Данная версия теплого света. Посмотрим, как она покажет себя в дыму. Внутри у нас получается инструкция на многих языках. Я почитал ее, тут очень много разных режимов. И написано, как их включить и настроить. Полная же инструкция на сайте производителя. Дальше у нас есть фирменное крепление на голову компании Armatec. Настраивается под любую голову. Вот так вот выглядит данное крепление. В принципе даже удобное. Сделано из приятного материала. Крепление для руля. На велосипед, например, с резиночкой, которая будет фиксироваться. Вот такое вот крепление. Так, дальше у нас магнитное зарядное устройство. Сразу хочу отметить, что только шнур получается с магнитным наконечником и индикацией. Ну и боковой держатель для фонаря и дополнительные резиночки запасные в пакетике. Так, ну а теперь фонарь. Выглядит он, конечно, очень прикольно. Материал авиационный алюминий, очень приятный на ощупь. Из элементов управления у нас есть одна кнопка, очень приятная на ощупь, хорошо нажимается. В фонаре есть 12 режимов, я настроил только два. Если нажать кнопку, то включится простой режим. Если нажать два раза, то включится максимальный режим. Снизу есть площадка для зарядки, магнитная. Также очень удобно, что эта площадка магнитная и к любому металлическому предмету ее можно прикрепить. Откручиваем нижнюю крышечку. Внутри нас ждет фирменный литионовый аккумулятор 18650 от Armatec. Резиночки которые мы видели в пакетике, вот, вставляются, если что, на замену вот сюда. Данный фиксатор закрепим. Очень плотно сидит, прям, прям очень плотно. Посмотрим, как себя покажет в бою. Что мы имеем по характеристикам? Этот, этот фонарь теплого света. Здесь максимальная яркость 2330 люминов. Дальность свечение 129 метров. Как утверждает производитель, полная зарядка, Через магнитное устройство, через магнитную зарядку осуществляется за 3 часа 40 минут. Также можно в принципе открутить аккумулятор, открутить крышку, достать аккумулятор и зарядить через зарядник для батареек. В фонаре присутствует защита от перегрева. На сайте производителя прописано, что данный фонарь можно погружать на глубину до 10 метров. Данный фонарь защищен по стандарту IP68. Нам, конечно же, не нужно погружаться на глубину, но защита от воды это то, что нам нужно. Также на сайте прописано, что безопасное падение с высоты до 10 метров. Интересный момент со временем работы. В максимальном режиме данный фонарь может отработать 2 часа 40 минут. В минимальном режиме 200 дней. Ну а с полными техническими характеристиками данного фонаря вы можете ознакомиться на сайте производителя. Ссылка будет в описании. После тестов данного фонаря сделаю выводы и расскажу об опыте эксплуатации. луч получается ближний лес до ворот 35 до леса, лес уже не видно освещает получается всю поляну Полночная мука. Так, Сложишь? Удач, вот светит, у меня светит Там дальше нет, сейчас? Нет Сложишь? Вот светит, не светит Там дальше нету, сейчас? Нет Надеюсь, вы посмотрели все тесты. Много, конечно, не попало в монтаж, просто чтобы не растягивать видео. После всех тестов нас приятно удивил данный малыш. Фонарь очень удобный, компактный и света от него вполне даже очень много. Да, он не заменит профессиональные пожарные фонари, но, но как фонарь на все случаи жизни вполне себе пойдет. Хочу добавить один минус. В ходе наших испытаний мы увидели, что на нем нет никакого ушка, чтобы закрепить веревочку. Очень... Неудобно получается, обидно будет потерять такой фонарь. Мы, конечно, придумали, как мы его закрепим у Вадима на боевке. Но компании Armatec, так сказать, на будущее обязательно нужно какое-то ушко для крепления. Очень круто, если данный обзор будет полезен кому-то при выборе фонаря. Ну а теперь самое главное. Мы объявляем конкурс. Этим жарким летом все мы отдыхаем по-разному. На море, на речке, в огороде, в парке, во дворе дома. Если ваш отдых интересный, активный, творческий и, главное, пожаробезопасный, вам точно нужно поучаствовать в конкурсе и выиграть крутой фонарь от компании Armatec Wizard C2 Pro Max. Ваш фонарь будет еще круче, чем этот. У меня просто версия C2 Pro. Макс, она с увеличенным аккумулятором. А также мы с Эрматеком подумали, что топового фонаря будет мало. Поэтому будет еще два прикольных приза. Фонарь Эльф. C1 и малыш Zippy ESVR. Но ну и это еще не все. Также будут подарки от канала. Троим победителям точно, а может и больше. Ну а теперь спросите, что нужно сделать. Все довольно просто, но это не совсем розыгрыш, к которым все привыкли. Обязательное условие подписаться на инстаграм, пожарный порох и арматек. В инстаграм я выложу пост, под которым в комментариях нужно упомянуть своего знакомого, друга, близкого. Вы наверное думаете, ну это как везде. Нет. Эти условия обязательны и они дадут вам право выиграть второе или третье место. А вот за главный приз нужно немножко постараться. Благо подписчиков не тьма, шансы есть у всех. Кстати, ежедневный репост данного поста дает плюс 10 к удаче. Эти условия для всех будут проверяться через Лизу Что касается главного приза. Наикрутейшего фонаря. Нужно проявить немножко творчества. Нужно сделать фото или видео. Максимально отражающую идею нашего конкурса. Безопасный летний отдых. Отметить меня и Арматек в Инстаграм. И поставить хэштег «Хочу фонарь». Только обязательно отправьте мне сообщение, если не увидите от меня реакцию. Надеюсь, не пропустим никого. Принимаются любые виды работ. Стихи, песни, видео, фото. Любое ваше проявление. Все оценим. Пример того, что можно отправить. Например, жаря шашлыки, ставьте бутылку или там... Ведро с водой и подписываете для того, чтобы не загорелось. Или увидев в парке урну дымящую, взяли, залили ее водой. Ну или песня про пожарных. Ну и еще миллионы идей, которые вы нам отправите, и мы их оценим. Работы будут приниматься до 14 августа, то есть две недели. Если вы отправите что-то 2 августа, а допустим вам придет крутая идея 8, отправляйте все, ничего страшного. По итогу 15 числа мы выберем финалистов, Выставим их в сторис и вы сами выберете победителей. Ну а 16 августа будет прямой эфир, на котором подведем все итоги. Огласим первое место, второе и третье. Всем спасибо и удачи!